Что ты да. тут делаешь? Э, ну, И иди вот клубки. Вот что вот это вот такое? Вот я сейчас выйду. Подожди а минуту. Нужно душ принять. Что это такое? Да? Что это такое? Я это не ставил. Может, он? Да, его Хомяк. Хомяк. кто я ты уже... что ты Чего? так я похоже не выспался сейчас мне нужно пойти душ принять а, а, ты все там Ой, фух, у меня что-то это... голова закружилась я тебя что синим видео тебя хомяк умер да. я сочувствую тебе и твоей бородавки Смотри, вот бородавка у него. А че тут лестница сломана? В общем, в элитном доме. Пошли с тобой гулять. Ну, похоронит хомяка, ничего страшного. Я его уже похоронила. он нас не а приглашал. Он уже похоронил его, видишь? <соспитут> ПЛП. 23-23. Даже года не пожил. Год не по короче, пошлите на пробежку. Пошли, пошлите на пробежку. Я бегать. Да, хорошо, бегаю. Ты кофе, да, попил? Нет, И кофе. Я ну, твое сердце когда-то откажет? Что ты прыгаешь так высоко? Прыгончитесь. Ещ попрыгончитесь, вы не А, ну ладно. Да. Теперь Они там шевелятся у меня. Я прыгаю. Такс. Завтра в школу придется возвращаться. Ну нет. В этот долговый детский садик. Я уже скоро уже. Мне пора. Мне уже институт идти надо. Ал, Как возвращаемся. Ну, что произошло? Не знаю. Мы не настолько потерялись во время, что Я за знаю, секунду... -то не похоже. Mm -hmm. Так вот, если... Тогда должны были предупредить о затмении. Вот, там видишь. Всегда. Всегда. Mm бывает так ладно я все-таки лучше хочу подождите, подождите. А! Ты, вот вот... это что еще за <социвили> чупакабра вот вот, <социвили> э, боятся так что я пошел что это еще такое, зомби? Я не знаю, что такое. Мы еще в каком-то фильме? Это лука не что это за что? это лука? Не знаю, голос да, вы что то сказать еще не успел? Он что здесь вообще за коробка? Она меня бесит. что за украшение это здесь? Низкие, это ш... э, в что Спасибо. за? Йо! Йо! Ты кто? Жук? Шпрот? Что, тики? Давай. А, я ничего не понял. Это какой-то костюм. Ладно. Что происходит? Так, во-первых, я высоко прыгаю. И быстро бегаю. Меня это очень сильно, конечно, радует. Я, короче, я в в арабском, че, а Блин, Оу, ничего себе. Это что-то типа ⁇ я ⁇ И почему я вижу там свины-зомби? Еще кто-то там... Ай! Ребята, вы не подскажете, что это такое? <свознания> <свознания> Короче, пора на зомби. Ночь. Так, -с. почему мы тут армия зомби и чего, чувак? Кстати, а, Погоди. Он очень мне напоминает... <свознания> Зо Возражение зомби зомби это мертвый ну, вообще... слушай как тебя зовут старец Я некромант. некромант это же тот да. который да. вызывал мертвых ну, мозги твои, похоже, да? нужно быть повежливой да тебя, мама, кажется, Ты от тебя вообще кто-то учил некромантище Оп. Ладно, к этому ее можно привыкнуть. Так, на моем ее что-то написано по типу Супер Шанс. Эм. и типа О, разбирайся с этим как хочешь. Кстати, мой костюмчик изменился. Этот, осьминожек, нужно что-то придумать. Медуза. Гаргона. Это... Нужно что-то придумать. Как вот этого домика, который я могу отправить. Вот так вот. Думаю, что дали оружие, но мозгов тебе... не надо. Пожалуйста. Мне не только дальное оружие. Надо что... Тебе кажется, не дали только. Так, съемаю. У меня... Не только дождик, а еще вот это. Сейчас мне попасть, например, зомби. Да Попробуем, ты. Слушай, с ними нет способ Медуза! А. С ними нет... Типа с ними не надо сражаться. Нужно победить некромана. Некроманты сможет их еще призывать. Победив некроманты, мы сможем разобраться с ними. Так, у меня а -а -а. Уже... Дождь так. Ну, что-то же нужно сделать. Я поговорю со своей со своей к вам. Я поговорю с к вам. боже мой. Тики, перевоплощаюсь. Так. Жучиха. Что ты сказала? То, что нужно изгнать какую-то Акуму, которая находится в каком-то предмете. Тики, давай. Так. Да. Вон тогда... Деб... -то так, у меня опять похожи галюны. Почему я опять вижу синего луку, который сегодня был? Ладно, нужно что-то придумать посрочней. Супер шанс! Пять этот меч. Что-то другое может выпасть. Ой. А, ладненько. А, так, по сути, мой, мой супер шанс дал мне какую-то подсказку, которую я еще не понял. Опа, на Не все следуют за некромантом. Так, Дубина, я ее раньше. Хорошо, ладно. Все равно я не умею, я не умеем пользоваться. ты бесполезный, мать. Я не умею им пользоваться. Не умею. Пользоваться. Не ум... Нет, как? Я не смогу тебя обмануть. Ай. А что ты, очень... ты очень сильный. Я сдаюсь. Сними без девочки. Хорошо. Отдай. Нет. А ты нахалил? Думаешь меня обмануть? Я не думаю. Порылась зону. Слушай, а если... А если... Хм... Как мне тебя победить и забрать твой камень чудес? <связь> поймал, поймал, поймал! <связь> <связь> Баляйте, всех вас. Ой. Пока-пока, ну, а... маленькая бабочка. А что, я уже сломал меч? Чудесный... Как мы... Как мы его называем? Чудесный миссебак. О, классно. Вставай, Лука. О, что произошло? Я понимаю, случившееся с твоим хомяком, я не смогу его даже со своими супресилами его не могу вернуть. Ну ты не расстраивайся, купи себе нового хомяка, заведи и не грусти. А в тебя какая-то бабочка вселилась. Сам только, сам не разобрался, но ты не расстраивайся. Все, я полетел. Зики. Зики, перевоплощаюсь. Это было классно, Зики? Прячься. Они не должны видеть тебя. Ла, -ла, -ла, ла, -ла, ла Скумарочка, раскумарочка. Какие бархатные тяги. Привет, Лука. Что сейчас было? Тут какой-то зомби апокалипсис начался. А ты кто? да. Я тут в этом городе только сегодня приехала в этот город. Ну, при этом знакомиться. Mm. Да, нет. Mm. Я устал сегодня. Какой-то сложный день был, поэтому пойду mm. я отдыхать. Mm. Тут зомби какие-то. Mm. Так. Mm. Uh, Такс. Тебя зовут Плак, верно? Нетики, про рассказывала. Ты второй владелец Камня Созидания. Если злодея хочется на вас, то я не могу подвергать свой дом к этому ужасу, поэтому будь так добр, а отнеси Камень Чудес кому-нибудь другому. Так, Все. С другими я потом разберусь. Так ладно, нужно будет вас куда-то перепрятать. А пока я хочу просто поспать. Нет, я так сильно устал. Вот сюда, возьму книжку почитать и лягу.